привет дорогие друзья интернет-пользователи и гости моего канала с вами заново я серый кролик ну вот у нас приключения продолжаются у нас был еще дополнительно к всем моим бедам поломался вот этот кормилец мотоблок но слава богу общими усилиями то есть ну и моими брат и односельчанин сергей которого тоже так же зовут так что серега огромное тебе спасибо любаша тебе привет они все таки мне отремонтировали чудо-юдо и я благополучно могу сейчас что-то там привести, доску, дрова или же там солому, чтобы подселить своего просенка. Свои бочки, между прочим, по совету подписчика, горелкой, которой мы кабанов смалим, я обожжег ее. Ну, все вроде хорошо. Свинтус все же у нас живет на улице, мы его никуда не перегоняли, на улице похорошело, погода стала нормализоваться. Правда он разрушил, как вы видите, с правой стороны загона крышу себе, ну ничего, соломки постелили, балдеет хрундель. Вот такое чудо-юдое, нужно ему налить водички, конечно, сейчас. ну нальем. Он мои хищники, охранники, все спят, отдыхают и жизни радуются. Ну, а по поводу кроликов, внизу у нас все же окралилась крольчиха, так что все хорошо. Плановые окролы идут уже 4-5, уже 5 окролов, грубо говоря, в течение 2-3 дней. Все... Ну, а также, как вы можете услышать, у нас кое-что появилось в хозяйстве новенькое. Конечно же, правда, чуть они не улетели у нас, но за честно адекватную цену, даже можно сказать, за очень дешево, мы приобрели себе вот такую интересную птицу. К сожалению, как всегда, сначала купишь, потом сделаешь загон. Но с помощью.. Рук мы переоборудовали кроличью клетку для вот таких цесарок Между прочим, купили мы их всего лишь за 20 белорусских рублей И придачу было 9 яиц от этой цесарочки То есть, как вы понимаете, она уже несется Осталось там буквально 3-4 яйца снести, и она уже будет садиться Так что в экстренном порядке все же нужно строить, как это говорил, птичник какой он там получится, увидите, покажем, расскажем Но ну, такая чудо пьюда птица Появилась в нашем хозяйстве. Даже очень интересно. Дети посмотрели так. Ну, короче, очень интересно. Будем наблюдать, что они там <coughs> несут и какие яйца. Яйца такие вот аксессарочки. То есть они такие вот заостренные Если можно так посмотреть. Вот они такие Ну, интересненькие. Они не в холодильнике хранятся, они хранятся в комнате, грубо говоря, в прохладе. Так что, что там получится от них, мы вам все, конечно же, покажем. Ну вот сколько их тут? 2, 4, 6, 8, 9 штук. Так что, как это говорят, мы расширяемся, увеличиваем поголовье. Не только кроликов, но еще и домашнюю птицу. Такую вот интересную. Вы не подумайте, это не столько ради мяса или яиц, а как для просто разнообразия домашних животных. У нас, конечно же, не зоопарк, но детки у меня маленькие, им все это интересно. Да и, честно, я еще не старый, чтобы мне этим не интересоваться. Так что, друзья, всем огромное спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Буду рад всем комментариям и каждому из вас новому подписчику. Всем огромное спасибо, удачи, счастья, здоровья. Скоро увидимся, продолжение следует.